Настроение в порядке, радио музыка. На руках моих кочанки, а в руках бика. На дороге не сбиваем, чувствуем при сказка, Скорость я не превышаю, еду безопасно. Колесики колесики и красивые руки. Два нефтяных балда и мальчика не пугло. Учимся жить Я в движении не устал, солнце села Только стало вдруг туманно. Эй, Вико, тише! Колесики, колесики и красивый руль. Глобники работают, лагичками от кулику. Включаются сжигания и левый поворот. На парте расстояние. Поехали! Вот такое приключение вы.